Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто прожимает лайкосики и, конечно же, включает колокольчик, оставляет свои комментарии. Сегодня мы будем готовить... Я даже не знаю, как это блюдо назвать. Это не закуска, это, в принципе, не гарнир. Это, по сути, полноценное блюдо. Это, наверное, даже альтернатива бургерам. Вот готовить можно по сути из всего что угодно я покажу так как сыграла моя фантазия на эту тему и это получится классно приступаем что для начала мы поджарим вот такие вот полосочки бекона до скажем так хрустящей курочки. Без маслица без ничего просто обжарим бекончик. у нас там и так довольно таки много в нем жира. Так, мы маслечко не выливаем. У нас остался растопленный жирок от бекона. Вываливаем сюда лучок. Лучок поджариваем прям так, хорошенько, прям до золотистости. О. Немножко добавим сахара, чтобы он у нас прям карамелизовался. Чтобы у нас у него была такая же корочка, как у бекончика. Все, перемешиваем хорошенько. И поджариваем лучок. Угу, вот лучок уже у нас, видите, подзавотился. Прям уже румяненький, с корочкой. Все отлично. Берем, добавляем фарш говяжий. Можете взять любой. Можете хоть куриный, хоть свиной. Не как было говяжий, поэтому будет говяжий. Особой принципиальной разницы нет. Разбиваем это все. Сейчас перемешиваем хорошенько. Фарш тоже ужариваем, прям хорошенько. Так, добавим теперь соли по вкусу, естественно, свежемолотый перчик. Также, если есть копченая фабрика, добавим ее, не жалея прям, потому что она очень классная приправа. И хорошенько перемешаем. Фарш у нас не должен получиться прям сильно влажным, поэтому мы не добавляем сюда там, лишнего масла, ничего абсолютно жидкого. Он у нас должен получиться более или менее сухой хорошенько перемешиваем с специями но это еще не все специи это еще не конечный результат скажем так самое время для секретного ингредиента добавим сюда пару таких хороших прям, да, я думаю даже три густой такой хорошие джички ну и хорошенько опять же перемешаем это. и потом уже поджариваем наш фарш выпариваем эту влагу всю лишнюю чтобы у нас остался прям концентрированный вкус фарша, аджички и всех приправ. Все, фарш у нас уже готов. Видите, он уже практически сухой. Можно, конечно, его поджарить прям так, да, прям, чтобы он сухой-сухой был. Ну, оставим небольшую сочность, мы оставим. Так, приступаем дальше. Нам нужно нарезать маслинки. Нарежем их просто вот такими колечками. Не обязательно их там прям аккуратно как-то, просто колечками. Они на все равно мы их съедим, поэтому не особо не важно. Мы их даже видеть особо не будем. Просто нарезаем их. Дальше нарежем немного холопения. Ну, если нет холопения, можно взять любой другой перчик. Но опять же, тут на ваше усмотрение. Если хотите остренькое, то берите. Если не хотите остренькое, можно и без этого. Тут не принципиально. Мне просто по кайфу, прям, чтобы была какая-то остринка легенькая. Так как холопение это все-таки легенькая остринка. Это не прям какой-то чили-чили перец, который просто выжигает всю слизистую. Не, это так чисто чуть-чуть побаловаться. Легенькая, легенькая остриночка. Мешаем теперь фарш, вернее, халапеньо с фаршем. Хорошенько это перемешаем. Ну и куда же так называемый импровизированный бургер без сыра? Сыр берите любой, который вам нравится. У нас будет два сыра. Один моцарелла и второй мы взяли, был какой-то парк, я даже не помню, что за сыр. Ну суть не в том. Я думаю, будет все равно вкусненько откушать сыр. Сыр, в принципе, неважно какой, который вам нравится. У нас их два. Один будет моцарелла. Естественно, моцарелла это сыр, не такой уж прям обладающий каким-либо ярким вкусом. Он больше такой тягучий, тягучий сырок. А это хороший, вкусный сливочный сырочек. такой правда, не помню, как называется, но не суть. Он вкусный. И нам этого достаточно. Поэтому сейчас его натрем и будем добавлять его в наши импровизированные бургеры. Но ну, так как у нас и котлетки, не котлетки, а будет фарш, то и сыр у нас будет тертый, а не листами. Так что вот так. Ну Вот наша моцарелка, видите, она такими палочками. Ну, просто нарежем такими шайбочками. Потому что моцарелка нам нужна, по сути, только для того, чтобы она расплавилась и дала нам вот эту вот сырную прям тягучесть. Вкуса у нее особо никакого, поэтому просто нарежем так. Пока мы не начали собирать наш чудо-бургер, возьмем вот такой кусочек сливоча, выдаем туда пару зубчиков чеснока, берем вилочку и все хорошенько раздавливаем маслице с чесночком. Ну что, друзья, приступаем. У нас вот есть вот такие вот булочки. Можно взять батон, но мне захотелось сделать более-менее порционными штучками такие. Поэтому берем, вот так вот верхушечку аккуратно срезаем. Оп. срезаем верхушку. Не выбрасываем ее, она нам понадобится. И вынимаем отсюда мякиш. Да, прям берем вот так вот пальцами и вытягиваем его оттуда. Мякиш можно оставить, либо сухарики сделать, либо можно там с яишенкой, допустим, приготовить. Будет очень вкусно. Неплохо так будет. Это 100%. В итоге у нас получается вот такая вот классная лодочка. Прям глубокенькая получается Ништяк. Ну, а теперь мы будем ее нафаршировать, эту лодочку. Для этого для начала мы берем бекон и накидываем туда парочку вот таких вот небольших кусочков небольших раскладываем их там хорошенько, дальше у нас пойдет моцарелла аккуратненько вот так, ляп-ляп оп-оп так, моцарелла теперь у нас туда залетает наш прекрасный фарш утрамбовываем его Теперь выложим немножко оливок, вот так, чисто, чисто для небольшого вкусика. И сверху присыпем сырком, не жалею на самом деле сырка, так хорошо, добренько, добренько присыпем сырком, примнем немножко. так. Теперь берем наше чесночное масличко, берем вот эту корочку, крышечку, так называемую, верхнюю, и хорошенько смазываем этим маслечком нашу крышечку. Так, оп. А знаете для чего? Для того, чтобы когда сейчас у нас будет запекаться в духовке, чтобы крышечка не стала у нас прям сухой, и когда мы, когда мы ее кусали, у нас рот не рвался от, от остроты и жесткости крышки. когда мы хорошенько вот так берем и смазываем ее. Накрываем. И можно даже ее немножко еще сверху смазать маслечком. Тогда будет вообще классно. В общем, вот таким образом мы делаем сейчас наши прекрасные так называемые бургеры. И будем отправлять их в духовочку. Ну что, готовы, по всей видимости, наши уже бургеры. скроем посмотрим. Оп -оп. Что, заглянем, что у нас там внутри? О -о -о -о. Это прекрасно. Это выглядит просто божественно. Посмотрите на этот сыр. Если бы только YouTube мог передавать запах. Это прям очень круто пахнет. Ну что, посмотрим прям как это в разрезе. Ну что, друзья, пришло то время. Самое любимое время. Обожаю свое хобби. Пробуем. Это прям... Это прям пушка. Я даже не знаю, что рассказать. По сути, все круто. Оно остренько. Получилось остренько, но опять же, это получилось остренько только потому, что я добавил туда халопень. Не вопрос. Не любите остренькое, не добавляйте. В остальном это офигенно. Это прям реально круто. Хрустящий, прям хрустящих хлебушек. Но все настолько внутри мягкое. Это круто. Ну, по сути. Из ингредиентов сюда можно добавлять все что угодно, можно пожарить грибочки сюда добавить, можно использовать вместо фарша колбасу, можно использовать просто кусочки мяса, ну естественно обжаренные предварительно, добавлять сюда можно все что угодно, это просто как бы как идея, многие я знаю еще делают, просто берут допустим багет длинный и из багета делают то же самое, но почему-то мне кажется, что с такими булочками будет поинтереснее, потому что более-менее порционно получается. Офигенно. Прям офигенно. Ребят, спасибо всем, кто ставит лайки, кто прожимает колокольчик и, конечно же, оставляет комментарий. Ну, а вам всем приятного аппетита, кто кушает в данный момент. Ну и до новых встреч.